Всем привет, зовут меня Ольга Иванникова, проживаю я в небольшом населенном пункте. В связи с обстоятельствами пришлось переехать. Работу я там искала, но, к сожалению, подходящего для себя я ничего не нашла. Поэтому решила поискать работу на просторах интернета и чисто случайно наткнулась на объявление о работе с корпорации ЗУЗ. Посмотрела информацию на их сайте, посмотрела отзывы о них, и меня все устроило. Решила связаться с менеджером, менеджер мне предоставил часовое видео, откладывать я не стала, потому что хотелось побыстрее начать работать. Посмотрела, там тоже в принципе все понятно было, работать нужно, это не халява. И если мне что-то не понравится, легко могу уйти, держать никто не будет и должна я никому не буду. То есть рисков никаких нет. В данный момент я являюсь менеджером корпорации ЗУЗ. Если вы хотите присоединиться к нам и попробовать себя в данном направлении, мы вас ждем.